Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Это вторая часть мастер-класса Садовник кактус и сказки про Чаполина. Во второй части я буду вязать тело кактуса. Для этого мне нужно будет пряжа белого цвета, немного темно-бежевой или светло-коричневой и Пряжа цвета баклажана, фиолетовая. Но также вы можете использовать черную. Так, вяз... Вязание начинаю с тапочек. Вот я нарисовала схему подошвы. Может кому-то будет понять не больше по схеме. Пожалуйста, можете смотреть. Так. Ну, а я буду вязать. Делаю петлю. провязываю цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 начиная со второй петли от крючка я вижу три столбика без накида 1 2 последнюю петлю я провязываю три столбика без накида один два три дальше вот в этих полупетли вот их три. Я вяжу три столбика без накида. Первый столбик. Один. Второй. Третий. Дальше вот в эту вот полупетлю. Вот в эту. Я провязываю три столбика без накида. Один. Два, три. Ставлю маркер. Это я закончила первый ряд. В первом ряду у меня двенадцать столбиков без накида. Второй ряд. Я вяжу три столбика без накида. Один, два. 3. Дальше вяжу одну прибавку, то есть в одну петлю два столбика без накида. В следующую петлю вяжу один столбик без накида. В следующую петлю вяжу прибавку, то есть два столбика без накида в одну петлю. Дальше провяжу, провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжу одну прибавку. Столбик без накида. И в последнюю петлю вяжу прибавку. Ставлю маркер. Это я закончила. Второй ряд. Во втором ряду шестнадцать столбиков без накида. Третий ряд. Вижу три столбика без накида. Один, два, три. Две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Вяжу столбик без накида. Дальше вяжу 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Дальше провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаю две прибавки. Первая прибавка, вторая, вяжу столбик без накида, дальше вяжу две прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Это я провязала третий ряд. В третьем ряду двадцать четыре столбика без накида. Четвертый ряд. Провязываю пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Вижу две прибавки первая прибавка вторая прибавка вяжу столбик без накида дальше провязываю две прибавки первая прибавка вторая прибавка дальше я провязываю 7 столбиков без накида 1 Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вижу две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, дальше провязываю 2 столбика без накида. Первый столбик и второй. Это я закончила четвертый ряд. В четвертом ряду 32 столбика без накида. Пятый ряд я провязываю 32 столбика без накида. Два, три, четыре, пять, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один. 32 это я провязала пятый ряд 32 столбика без накида так теперь мне нужно вырезать стельки для подошвы для этого я беру пластик вот я уже вырезала я положила вот связанную ему подошву на пластик, обвела и вырезала. Это у меня мягкий, но нужно брать как можно жестче. Чем жестче пластик, тем увереннее будет стоять игрушка. Ну вот я беру, не скажу, очень сильно жесткий, но все равно он твердоватый. Это дисконтная карта супермаркетах ее выдают вот так я обведу и вырежу две одинаковые стелечки вот я вырезала две стелечки это сразу для двух ножек так остановилась я на пятом ряду вот закончил закончила пятый ряд Приклеивать я стелечку пока не буду, пока не провяжу шестой. Шестой ряд я вяжу 32 столбика за заднюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31 32 провязала я 6 ряд 32 столбика без накида за заднюю полупетлю сейчас я приклею селечку я стилечку, и когда немного подсохнет я провяжу два ряда по 32 столбика без накида Так подсохла у меня ножка и я провязала два ряда по 32 столбика без накида это 7 и 8 так, 9 ряд я провязываю. Сначала я вяжу семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше я делаю убавление петель. Я делаю 4 убавки столбиками с одним накидом. Но это еще называется 2 столбика с накидом с одной верхушкой. С одной общей верхушкой. Делаю накид. Вывожу нить. Провязываю. И оставляю незаконченный столбик с накидом на крючке, дальше вяжу опять делаю накид, вязываю, так вытягиваю нить, провязываю за две петли, и вот у меня на крючке 3 петли 2 незаконченных столбика с одним накидом. Теперь я провязываю вот это все вместе. И у меня получается два столбика с одним накидом, с одной общей верхушкой. И убавка. Дальше опять вот накидываю. На крючок накид делаю. Вывожу нить. Провязываю. Вот так вот столбик. Незаконченный столбик с одним накидом. Дальше вяжу еще один незаконченный столбик с одним накидом. Вот у меня на петле. Ой, вот у меня на крючке 3 петли. Теперь делаю, делаю одну макушку. Вот у меня еще одна убавка. Это у меня уже 2. Третью убавку опять делаю накид. Подхватываю нить, провязываю. Две. Оставляю незаконченный столбик с одним накидом. Дальше вяжу опять. Вывожу нить. Опять делаю столбик незаконченный с одним накидом. Вот у меня два столбика с одним накидом. Вот незаконченные два столбика. Провязываю вместе. Вот у них одна общая верхушка. Это у меня третья убавка. Четвертая убавка. Так. Вот у меня четыре убавки получилось. Дальше я провязываю 17 столбиков без накида. Один, два, три, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Это я закончила девятый ряд. В девятом ряду двадцать восемь столбиков без накида. Десятый ряд. Я вяжу пять столбиков без накида. Убавка. Так я буду провязывать по кругу четыре раза. Один, два, три, четыре, пять. Убавка. 2 3 4 5 И последняя убавка 4 вот на этой четвертой убавке я меняю нить на фиолетовую так вот ввязываю нить И вяжу одиннадцатый ряд, двадцать четыре столбика без накида фиолетовой пряжей. Провязала я одиннадцатый ряд фиолетовой пряжей, двадцать четыре столбика без накида. Двенадцатый ряд провязываю двадцать четыре столбика без накида за заднюю полупетлю. Провязала я 12 ряд. 24 столбика за заднюю полупетлю. Сейчас мне нужно провязать 3 ряда по 24 столбика без накида. Провязала я три ряда по 24 столбика без накида. Это с 13 по 15 ряд. Немного набила башмачок холофайбером, чтобы придать ему форму. Так, сначала в 16 ряду я вяжу 2 убавки. Первая убавка, и вторая. Дальше вяжу три столбика без накида. Один, два, три. Вяжу шесть прибавок. Первая прибавка, вторая, третья. четвертая, пятая шестая вот у меня эти прибавочки над вот этими убавками получились если у вас не получается значит немножко увеличьте или убавьте вот эти вот столбики смотря как вы сместились при вязании Дальше я вяжу три столбика без накида. Один, два, три. И делаю четыре убавки. Первая убавка, вторая убавка. И четвертая. Это я провязала шестнадцатый ряд. В шестнадцатом ряду. Так у нас и осталось двадцать четыре столбика без накида. Семнадцатый ряд провязываю двадцать четыре столбика без накида. Двадцать три, двадцать четыре. Провязала я семнадцатый ряд. Двадцать четыре столбика без накида. Восемнадцатый ряд. Я вяжу две прибавки. Один, первая прибавка и вторая прибавка. Провязываю три столбика без накида, один, два, три. Делаю шесть убавок. Первая. Вторая, третья, четвертая, пятая. Шестая. Вяжу три столбика без накида. Один, два, три. И делаю четыре прибавки. Первая прибавка. Вторая, третья. Четвертая. Вот у нас уже получилось коленочка. И теперь мне нужно провязать 4 ряда по 24 столбика без накида. Это будет с 19 по 22 ряд. Провязала я 4 ряда по 24 столбика без накида. Все, ножку я закончила. Вот видите, он получается как будто он приседает. Так вторую ножку я вяжу также. Закончила я вторую ножку, нить я не обрезаю. Вот первая ножка, я ее набила холофайбером и обвязала. Сейчас покажу на этой ножке, как я обвязывала. возвращаюсь к одиннадцатому ряду вот она 12 ряд я вязала за заднюю полупетлю передняя полупетля осталась свободная вот она вот сейчас я буду вязать именно вот за эту переднюю полупетлю соединяю нить так и буду вязать чередуя столбик без накида прибавка так я буду провязывать по кругу двенадцать раз то есть у меня будет 12 прибавок столбик без накида прибавка Столбик без накида, прибавка столбик без накида, прибавка последняя прибавка. Провязала я первый ряд обвязки. Так вот эту ниточку нужно спрятать, хвостик. первом ряду обвязки 36 столбиков без накида и осталось мне провязать два ряда по 36 столбиков без накида Все, закончила я обвязку штанины так, провяжу еще один столбик и обрежу нить так обрежу нить и спрячу вот сюда подхвачу Потом подхвачу назад. Так. Выведу нить вот сюда. Потом выведу нить вот в этот ряд. Сюда. И спрячу башмачок. Вот так. Все. Набью ножку. Так, набила я ножки это у меня будет первая, это которая первой связала и вторая та которая не обрезанная нить ставлю маркер провязываю я по второй ножке 19 столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13 14 15 16 17 18 19 присоединяюсь к первой ножке вот там где был последняя петля у меня маркер я отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую петлю я ввязываюсь. вязываю я не соединительным столбиком, а сразу вяжу столбик без накида. Вот так. Вот это будет первый столбик по первой ножке. Всего мне нужно провязать двадцать четыре. Осталось двадцать три. Один получается. Теперь второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Провязала я по первой ножке двадцать четыре столбика без накида. Теперь я перехожу вязать на второй ножке. На второй ножке мне нужно провязать 5 столбиков без накида до маркера. 1, 2 3 4 5 это получается я провязала 23 ряд так а теперь мне нужно связать 7 петель смещения и один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот ставлю маркер. Это у меня будет конец ряда. Теперь мне нужно провязать два ряда по сорок восемь столбиков без накида. Вот здесь у меня сорок восемь столбиков. Я провязываю два ряда. Провязала я два ряда. Сорок восемь столбиков без накида. Ставлю маркер. Двадцать шестой ряд. Я сначала вяжу пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Делаю прибавку. Дальше провязываю три столбика без накида. Один, два, три. Делаю прибавку. Провязываю четыре столбика без накида, один, два, три, четыре, делаю прибавку, вяжу три столбика без накида. Делаю прибавку и провязываю до конца ряда девять столбиков без накида. я провязала 26 ряд в двадцать шестом ряду 52 столбика без накида 27 ряд я провязываю 52 столбика без накида провязала я 27 ряд 52 столбика без накида 28 ряд я вяжу 5 столбиков без накида и один, два, три, четыре, пять. Делаю одну прибавку. Провязываю три столбика без накида. Делаю прибавку, провязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Делаю прибавку, провязываю три столбика без накида один, два, три. Делаю прибавку. Дальше вяжу 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Семь восемь, девять. Десять. Делаю одну убавку. Провязываю десять столбиков без накида. Один, два. Три четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, делаю убавку. И провязываю оставшиеся пять столбиков без накида до конца ряда: один, два, три, четыре. Пять провязала я двадцать восьмой ряд в двадцать восьмом ряду пятьдесят четыре столбика без накида двадцать девятый ряд провязываю 54 столбика без накида провязала я двадцать девятый ряд пятьдесят четыре столбика без накида Тридцатый ряд делаю убавку. Вижу двадцать девять столбиков без накида. Один, два. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Делаю убавку и провязываю до конца ряда двадцать один столбик без накида. Один, два. двадцать один все закончила я тридцатый ряд в тридцатом ряду пятьдесят два столбика без накида тридцать первый ряд делаю убавку Провязываю двадцать шесть столбиков без накида. Три, двадцать четыре, двадцать пять. Двадцать шесть. Делаю убавку. И провязываю до конца ряда двадцать два столбика без накида. Один. Два. Тридцать один. Двадцать два, провязала я тридцать первый ряд в тридцать первом ряду пятьдесят столбиков без накида. Тридцать второй ряд. Вижу восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаю убавку. И повторяю еще так четыре раза 1 2, 3 4. провязала я 32 ряд в тридцать втором ряду 45 столбиков без накида и Тридцать третий ряд. Я вяжу семь столбиков без накида. Убавка. Так я провязываю пять раз по кругу. Один, два, три, четыре, пять, шесть убавка закончила тридцать третий ряд в тридцать третьем ряду 40 столбиков без накида в тридцать четвертом ряду мне нужно сделать две убавки именно позади вот здесь сзади там где кактуса вот тут мне нужно сделать две убавки именно вот тут сзади для этого я провяжу сначала 31 столбик без накида тридцать 31 Делаю две убавки. Одну вторую. И провязываю оставшиеся пять столбиков без накида. Один, два. Три. Четыре. Пять. Так, сейчас мне нужно набить ножки эту нить. Можно уже обрезать. Дальше я буду вязать белой нитью. Набиваю. Подбила я ножки и приступаю к вязанию тридцать пятого ряда. Тридцать пятый ряд я уже буду вязать белой нитью. Так. Меняю. и провязываем 25 столбиков без накида. Пряжей белого цвета. 1, 2, 3. Четыре, двадцать три. Двадцать четыре, двадцать пять, делаю убавку. Провязываю семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаю убавку и провязываю оставшиеся два столбика без накида. Один. Это я провязала тридцать пятый ряд в тридцать пятом ряду тридцать шесть столбиков без накида. Дальше я провяжу три ряда по тридцать шесть столбиков без накида. вязала я 3 ряда по 36 столбиков без накида это с 36 по 38 ряд 39 ряд я буду вязать 4 столбика без накида убавка так я буду провязывать по кругу 6 раз 1 2 3 4 убавка один два закончила я тридцать девятый ряд в тридцать девятом ряду тридцать столбиков без накида сороковой ряд я вяжу три столбика без накида убавка так я провязываю по кругу шесть раз Так, убавка это я провязала сороковой ряд в сороковом ряду двадцать столбика без накида Ставлю маркер дальше я провяжу три ряда по двадцать столбика без накида Провязала я три ряда по 24 столбика без накида. Это 41 по 43 ряд. Сейчас я немного подобью тело. Когда вы будете подбивать тело, формируйте животик там, где мы делали прибавки. Вот у нас животик. Набивая, вы не забывайте, что в серединке у нас будет трубочка. Поэтому набивайте так, чтобы было место, куда вставлять трубку. Набиваем вот тут по бокам. Так, Подбила я немного. Начинаю вязать 44 ряд. 44 ряд. Я буду вязать два столбика без накида убавка. Так я буду провязывать по кругу. Шесть раз один два убавка один два убавка один. Два убавка, один, два убавка, убавка. закончила я 44 ряд в сорок четвертом ряду 18 столбиков без накида Мне осталось провязать 5 рядов по 18 столбиков без накида и тело я закончила так значит я вижу 5 рядов по 18 столбиков без накида. Вязала я 5 рядов по 18 столбиков без накида. Теперь нужно еще набить тело. дело я закончила мне осталось связать фраг ручки и букетик это я вам покажу как я вязала в третьей части и также в третьей части я соберу игрушку и она у нас будет готова Все. до встречи